Всем привет, зрители и подписчики нашего канала. С вами Гриффусон и Веном. Веном, привет всем. Веномчик. Да, да, Веномчик. Ну мы продолжаем наше прохождение. Тот самый, который недавно чуть не умер, типа как там в социальных комментариях Веном. Ну да. Он ожил, а кто там еще писал, я его не видел, коммент. Веном жив. Да. Ну, собственно, Гриффусон умирает там где-то в тайге. Ну да, не в тайе, конечно, но у меня тут вкусные восстания, поэтому я пока что буду сидеть, копить военный кулак. Как это... Копить ману. Копить ману, да. Ну сейчас попробую поторговать с кем-то, хотя вряд ли буду с кем-то торговать. У меня забрал 290 монет, минус у Да, никто не хочет торговать. Наглый чувак, короче, ворует деньги, еще и восстание у него постоянно. Ну, в принципе, у тебя... Восстания пока что нету, и если ты мне захватишь какой-нибудь город, я нашему его, это будет прекрасно. Я могу отдать город? Вопрос. Стоп, ты ж вроде можешь, могу, Я могу только к тебе войска подвести рядом, чтобы было в участии как будто бы. просто в медиволе можно было передавать, и все в вроде. В медиволе не было мультиплеера, если так. Ну в не было мультиплеера, да, но вроде... Там можно ладно. было дипломатии передавать, по-моему. Да, Также да, да. в Империи, и в Наполеоне нужно было, а тут нельзя передавать. Ну, ладно, я зашаю ход. давай, сейчас меня тут кто-то будет, наверное, мутузить. Возможно. Это у меня тут подозрение на соседей. Мехи русские войну объявили. Но. Ну, спасибо, конечно, ты меня еще послал с собой. у самого ситуация не очень. Я не хочу умирать. Да пошла ты в задницу, шлюха. Я уже не буду даже. У него две провинции, в принципе. Как Ну, сейчас я восстание тогда отобью. Так, что-то у меня там появилось. Что за событие? Лемурия... Древние римляне весьма опасались неупокоенных духов, мертвых. Считал, что если человек умер насильственной смертью или не получил достойного погребения, он может вернуться в мир живых в виде так называемой лярвы и приносить несчастье своим родственникам. Бла-бла-бла-бла-бла. Короче, чтобы отогнать призраков прочь, говорили, извините их в духе моих отцов и дедов. так вот. Культурное влияние Рима на все регионы плюс 4. О. Спасибо. Так, мятежники не напали, и у них. И они войска не копят, стран. Просто стоят. Как ни чем не бывало. Так, ну я понимаю, наша компания потихонечку подходит к концу. Потому что и опять мой союзник умирает. Еще не конец. Ну да, близко все к этому. Потому что у тебя там восстание в каждой провинции. Чума. Ну, восстания сейчас отобью, в принципе, но. Ну, На я напали. Поэтому... Сейчас так, я разведчика отправлю к ним. Короче, к если я захвачу русских ты будешь не против? Ну, так-то да, но может быть я их смогу захватить. Я предложу этим бомжам тогда мир, которые со мной воевали. А ты с, с хирургами воевать? Там, а, проход Через мои территории проходить. Да, я могу спокойно гулять по твоей территории. А, ну... Well, да, смех. точно, это Сёгун. Все... Так. Ой, блин, я хотел предложить деньги чуваку Барвару. что то я не то выбрал. Давай, деньги мне за мир. Отлично, тысяча пол полторы. Ты готов дать? Тысяча четыреста. Ну ладно, Why так и быть. Offer... Дам тебе скидку, сто золото. <laughs> Отлично. У меня шесть тысяч сейчас денег в казне. Нормально. Нифигасе, у меня... Я вообще по нулям почти, у меня 800 монет, доход 400. Что ж, поделать, придется помогать варварам в их войне между друг другом. Давайте да, собираем. это война, да. Будем Правильно. собирать... Блин, зачем я это сделал? Я Что взял такое? два военачальника, закинул в каждую армию, теперь они не могут ходить. Ну то есть эти военачальники... Как их там, боители, блин, называются, чуваки. Э, ладно. Пока будем нанимать тогда войска. Но у меня все равно, правда, войска побитые, поэтому мне придется пока один подпустить Угу. Там у хирурских-то, небось, они тоже уже там с короткими мечами. Они а там нормальные уже армии у них. Возможно. Поэтому там будет весело. Так, хитрость 51. Шанс, разницы нет, не надо. войду к всех хороших трендов в регионе, пока действует агент минус 3%. А, это моего этого. А, моего боителя. в 30. дальность перемещения на карте. Прокачаю, кая, пожалуй, защита и атака. Просто out. А, я не, не могу? А, твой же ход, точно. Так, сейчас не может действовать, а... Пока, видимо, ход не закончится. Не пройдет ход у меня полностью. Так, э, я не могу одновременно, да, в двух ар... Могу в двух кармах одновременно. А, тут просто можно 5 отрядов одновременно нанимать. Нормально. Так, ну я буду нанимать тупо гастатов, пока я не помню, можно ли улучшать гастатов принципов. О, мне нельзя, к сожалению. Просто потом придется их, наверное, разбыть, это, раскидывать этих гастатов. Потому что мне, как бы, нафиг они не нужны. Тебе статы. Так, сейчас, секундочку, я включу Steam, чтобы не вылазил. Итак. так есть открыли? Там же вроде нет. игра закроется. Нет, нет, нет. нет. Steam закроется, а мы играть дальше В смысле, я не закрыл, а вышел из сети просто. Так. Да? Да. Понял. А, так, так, так. Кого бы нанять, чтобы сделать? У меня деньги просто никуда теперь не могу одеть. Только на всякую хрень какую-то. Можешь мне подарить пару тысяч. Нет. Секунду. Мне есть сны, куда их девать. Построим библиотеку давай. Отлично. Так, дипломатия. Может кто-то хочет со мной еще торговать? Эпир, например. Эпир у Эпира. Эпир отказался. Третийцы, с которыми я только что воевал, они готовились со мной торговать, они даже рады этому, видимо. <смех> ну, давайте, может, тогда денег дадите мне, раз вы такие это, радостные. Ну, как я один раз сёгу играл, Я предложил торговый договор, а на следующий ход на меня напали. <смех> хм. Ладно, ребят, ладно, я понимаю, что я действую низко, типа там, не знаю, и помогаю своему союзнику. Сейчас я помогу, через ход я приду ему на помощь. <смех> да, я тут справлюсь, я думаю. Если у него по-любому в одной провинции войск нет, то я просто ее захвачу на халяву. Но я думаю, сейчас так к тебе придет в столицу <laughs> Поэтому на, так просто победить тебе не получится. Это точно. Mm. Я сейчас наберу армию и приду двумя стаками. Так. Три сет, Ладно, надо, надо справиться с этими мятежниками, мятежниками чертовыми. Да, уничтожи их сначала, главное. Блин, а там у него... Там уже, уже больше, да. Там уже больше, конечно, да, он уже увеличивает. Ну ладно, давай, нападай. Да, я, пожалуй, сейф взял. Ты можешь, кстати, не нападать. А, автобоем. Автобоем. Если а, с автобоем, то отлично. Обычный Обычной пусть Будь... Так, отлично. Поработить можно? Но, не знаю, не стоит, наверное. То есть ситуация это бесполезно делать. А. Так, а вот дальше тут нужно с этими справиться, ребятами. Вот ну, там, вот Чума закончилась. Они отступили. <coughs> так, тогда я этими догоню? Да, этими нападениями. Тут я режим нападение пусть будет. Отлично. Убить их, Теперь всех. на быстром марше возвращайся. Ну, на быстром я могу, не на быстром, даже возвращаться. Ну, просто вернись, главное, в город. Да, это у меня там будет а недовольство. То, а то и так у тебя там хорошее недовольство, так еще будет хуже. Тогда да, я сейчас Анянат отправлю к нему, опа. опа. Но у него тут... У него войска такие же, как и у меня, в принципе. После так стола. Так ты кого это смотришь вообще, видишь? А, Блак. это руки. Фу ты. Перепутал руки с хирурским кино. Одно и то случае... <свят> Во всяком случае, это меня радует. То, что у него такой же состав армии. А я защите будет больше Больше шансов на победу. Так, торговый договор. Ну ладно, можно даже не смотреть. Все равно не будут торговать со мной. Ну, со мной торгуют, видимо, потому что у меня сила высокая. Военная. Да. Я тоже так думаю. Ну и плюс, у меня территория дофига уже. Так, через ход мне изучится мудрость дуба. Отлично. Станешь а -а -а мудрым как дуб. Пожалуй, я буду построил укрепленное поселение. Общий порядок заход плюс 2 будет. Да, это было бы неплохо. Так у меня не хватает 1700. У тебя есть? Ну, да, давай опять забирай у меня. Минус. Да, конечно, извини, просто я хочу укрепляться. Ты мне потом Все, должен тебя будешь. Хорошо, я тебя верну. Да, Я тебе помогу, когда... помогу, когда тебе будет плохо. <laughs> так, кстати, выпутаем. Римская Еще. империя быть плохо не может, понимаешь? Ну, у меня 2000 там раз нельзя, так простите. Спасибо. Отличный, так. минус Полторы тысячи. <laughs> Ладно, я построю укрепленное поселение. Все, отлично. Также у меня чума закончилась, и я могу наконец-то установить армию. А... Стоп, подожди секундочку. А, у еще действует чума, да? Почему mm. нет? Закончилась, те Странно, а почему я не могу войска восстанавливать? А, странно. Как? Или что ты имеешь в виду под восстановление войск? А, вот именно мой, мою армию я не могу устанавливать в городе почему-то. Вот и полезнее, пишет. М? Мне пишет то, что у меня голод и полезен. А в смысле, ну... как ты восстанавливать хотел? Я что не понял. Ну, они сами восстанавливаются войска, да? Ну да, они да. И восстанавливаются просто. А, понял. Так, ладно. Да у тебя там, наверное, минус пищи еще, да? М -м нет, пища у меня есть, кстати. Короче, хрен знает тогда, не знаю даже. Так, ну, вроде все. Что я хотел сделать? Агент мы двигаться. Если у него войск не будет, то я примерно на следующем ходу буду двигаться к нему уже. Да ты разведай сначала территорию, зачем идти да, никуда? Ну, я же посп... ну, агент отправил туда, подосмотреть, ну, что там у него. Потому что просто в никуда свать руку как-то не хочется. Ну да. Чего, в В принципе. Ну, Можно решать себе ход. Там у него получается три города или два. М нет, у него два города. В принципе, если вдруг в напасть и он будет входить курить табак, то, в принципе, можно хватить. А, опа. Видишь? Да, Вид Чума опять тоже у меня. <смех> Заколебал, это чума сраная. Так, ну у него там стак войск идет ко мне. Тут у меня... Тут у меня есть... А, мне тут довольно много гарнизона будет, поэтому поэтому я смогу нормально обороняться. Давай а, с стороны, а с той стороны я могу напасть на его столицу. Хотя я вряд ли захвачу ее, В но... Бурсисе никого вообще нет. видимо, Он собрал все. А, видимо, да. Но надо посмотреть, что у него там в, в Тулифорде, В Тулифурде, то есть. Если у него там войск нету, то я буду отправиться на этом же ходу к нему. с Своей армией основной. Правда, она будет очень долго идти, но... Хотя она на ускоренном марше должна дойти за два хода примерно. Так, ну тебя там 100 смотрю. Да, сейчас я тут объединяю, убираю кого-то. Кто уже не нужен мне. Так, ладно, возвращайся домой. Ну, я думаю, что я кассурги сам защищу. Даже если он будет осуждается ну да, у него там новобранцы с дубинками. Копеечки либо новобранцы. То есть у него там, в принципе, такие же войска, как и у меня. Единственное, то, что у него военачальник э мечник. У меня же копейщик. Хм. Царь. Союзники Гарстата. Так, гильветы, Интересно. Что-то забыли. Ну, в принципе, ты примерно через два хода подойдешь. Если, не, если он не будет штурмовать, то ты даже сможешь помочь мне в битве. У тебя что там стоит в городе? В городе у меня... У тебя маловато там еще половина армии еще, мертвые. Это да, но у меня еще есть гарнизон. Я но имею в виду, большой... гарнизон мертвый, наполовину идет. Нет, он не мертв. Почему нет? Наполовину Я, думаю, осна... Я думаю, он уже Я думаю, он уже. Нет, но ну, медленно устанавливается, у тебя там недовольство постоянное. Да. Тогда пока, вы... пока будем здесь сидеть. Так, исследование завершено, отлично. Берсерки ужаса, чума. Я не знаю, что за прикол, то ли, может что-то ставим не то, или как-то без понятия, почему-то тут, тут у каждой армии постоянно чума, блин. Вот так у этого, у хирургского... У хирургского я вижу тоже, да, чума. У меня чума тоже, кстати. Может, быть он вернется, передумает. Ну, может... Так, у него в столице никого нет. Так лучше бы он нападал на тебя, чем он будет, вернется обратно. Так, тогда я на скором полечу к нему в столицу. Он вскоре на марш, да. Ну, блин. Здесь другие не, обиди... не обидятся на меня, если я через его территорию иду. Обидятся. Ну ладно, пусть Так, получается, если я на следующем ходу... Блин, долго идти довольно. Ну, что здесь, в принципе. Тут у меня еще недовольство... В принципе, есть, но я успею. Всё сделать, что я хочу. Если русских я, наверное, пойду обратно вернуться. Мне надо медиалан захватить. Так, вот что у нас по военке, интересно. Медовый зал. Защита плюс 3. Нет, мне нужно что-то по войскам новым. Поле испытания. Да, это, наверное... Стоп, стоп, стоп, сейчас посмотрим. Таверна. Нет, не то. Матерская бронзовых Навши крят в укрови. мечики с кругом считаем. Вот это мне надо. А чтобы это построить, а, у меня есть технология уже на это. Мне нужны деньги, опять же. Заколебалась меня тянуть. Деньги, хватит. Ладно, я не буду. тебя просить денег. Уже. Ну ладно, можешь просить, так Мне там нужно буквально. 900 монет. Ну давай, спасибо. У тебя пять минус будет, наверное. Да, да. Ну ладно, 900 монет. Ты еще окей. Это сейчас все требую, риба. Да. я даю каким-то варваром деньги. Наверное, из-за этого тебя встань там, потому что ты варваром деньги даешь. Да, возможно. У меня сейчас еды уже нет почти. У меня две еще. Надо где 2 прям... сбитка пищи. Ну ладно. Надо где-то взять пищу будет. Не знаю, где. Так. Ну, все, в принципе. Зарешаю ход, наверное. Там изучается, Пусть встречается. Так, и кто нападет на меня? Давайте. Я думаю, что на Рим никто не, не отложится напасть. Масойдете. Ну, он тупой. Он захватывать Чума. Я, я, я на его месте бы захватил потому что сейчас твои войска подойдут, просто ему дадут. А, хотя они не успеют. И... Да, немножко они не успеют. Не, я могу на быстром марше, но по-моему на быстром марше они не участвуют в битве. Немножко да, так. уж тогда просто так иди, у меня еще два хода есть, по крайней мере, для капитуляции, поэтому у нас еще есть время. Правда, мой гарнизон будет умирать там, но твои войска, войска все равно нам пригодятся. А может он увидит твою армию и ревнет просто? Да, конечно. Так вот не поступает. Так, а здесь он, нифига себе, он тут армию нанял уже. Ну я наемник возьму, если мне деньги будут. Да, если деньги будут. Интересно, откуда Женя у тебя возьмутся? Я не знаю. Как обычно рим просишь. Нет, знаешь, как, как Россия помогает всем странам. Так же Рим союзников <соединяющий> помогает. А для да. своей страны ничего не делает. Молчал. Девушка, конечно. Да-да-да. Про свою страну ничего не сказал, главное. Россия все знает. Ты а что, это... я, я, я, я, я что, бессмертный, что ли? <соединяющий> батьками Уничтожить. Ладно, забей. Так, сейчас. сейчас документацию изучим. Mm. Или астрономию изучать. Блин, еды нету. Так, подожди, у нас же строится. Уже построилось. Блин. Так, надо жратвы больше. Вот вот эту хрень строить. И улучшать активы. Мне нужно, нужно что-нибудь на, на экономику. Так, я Блин, что-то комментировать, плятся. Ладно. <coughs> так. Ну, я думаю, раз уж он скоро на марше... Mm. ну скоро нам марше. Все, давай. <смех> Пропускай. <смех> Ход быстрее. Так. Секундочку. Режим... Пан, без режима мы будем идти пока что. Нифига себе, серьезно, я буду идти так долго. Я так мало пройду за этот ход Модно. Ой, как делать диверсию в войсках? Ну, давай, диверсию. малу. Красавчик. Там руки стоят. Так что они хотят захватить тоже что еще раз да ничего ничего ходи mm. ну да горизонт мне побиты конечно ладно ход. Отлично. Раз. Да, стоп. Присход навык. Секунд. Он разведчик. А пусть будет. Теперь все. Представо. Луги предлагают горы не, не нападения. Но смысла нет в этом никакого. вас с денежками дадите. Давайте, вам... Две с вас. Ладно, тысячу с вас. Ну, тогда в попу, пожалуйста. Либо денежки, либо... Про... Либо ничего. Оу. Чего? Слышишь, короче, этого... Хируски осадили его да, в вижу, столицу. я и говорил, что они рядом, там эти находятся, чуваки. Радостная mm -hmm. весть. Родился здоровый ребенок, будущая опорой семьи общества. А, mm -hmm. Времени не хватает пищи, зашли Тогда знаешь, что, что сделай? Можешь на него напасть. Мы его тогда потом нагоним. В любом сочи ход остался тогда до, до капитуляции. Не успеешь дойти. До твоей капитуляции, Потому... не моей До <свят> моей, да Все, я пойду дальше Не. <свят> <свят> <свят> Удачи Ладно, ладно шучу Ладно, Тут ГГ, в принципе, любовь Ну, да, как бы играть нет смысла в битве Всем нужно быстрее нападать на него Проботить, может? <свят> 26 секунд, это чё, до размышления? Я отпущу, значит, что они нужны Ну ладно Давай, отпустим а то у меня там и так не очень хорошие отношения с местным населением Ну да, мы их отпустим, пожалуй Так, ну ты Блин, там сам я... убиваешь этих восставших Да, да, восставших я, восставших я убью, но... Блин, но мне надо как-то расширяться Ты сейчас захвачь город Ладно Ну, извини, я Позвал Рим, значит, надо что-то отдать ну, взамен. Ладно, тогда я буду нападать на, на Истер. Ну-ка, отобью... Эту... Отобью... Сержников. Этой армии я вернусь в город свой. И... Пойду, наверное, на север. Блин, а, чё... или как я лучше сделаю? Чего у меня много жрет пищи, не понимаю. Так, бываю порт. У меня уже пищи, кстати, нет, почти, у меня на один ход осталось пищи. У меня пищи минус, но я не знаю, что у меня жрет так много еды. Только, блин, торговый портрет и сраный Давай, ладно, перестроим. На торговые лучше давай перестроим. Ой, на торговую, на пищевую галлайн. Так, надо это... Торговые союзы посмотреть еще раз, с кем можно заключить. Чуваки с названием хризы". «Фризы». «Фризы»? «Фризы» у них, видимо, <с в <с игре. Так, давайте я немножко денег. Да, блин, не хочет такого соглашения. Я уверен, что твои конечно, большая армия. Довольно большая. <смех> ну, в принципе, я могу воспользоваться моментом и захватить его город. Отлично, наконец. -то. Отлично. Теперь видно полкарты, где кто Welcome, находится. Come, так там нужно 14. ого Полторы тысячи дадите мне торговлю. Спасибо. Я здесь это. Подоговаривались со всякими бомжами. О торговле. Да, чтобы они мне давали деньги мои. Мне мои деньги да. Скоты, они умеренно готовы снутри. Сколько вам дам? Давайте 280 монет. Приняли соглашение. Так, у меня армия слишком много денег ждет, поэтому... Я буду спускать, наверное, наобраться с дубинками. Sure, что они вообще полные бомжи. Mm. Отлично. Now, speak... да, sure, так could could так ну, и цены. Да блин. Они не хотят просто так торговать. И хитрые. Ну, если они там с дома поживают. Варвары, <laughs> черт муслов а вы предлагаете прекратить торговлю Я думаю, вступить в войну вступить в войну с кем воюют они с атрибатами, с каледонцами, с какими-то если you ли know, выступаешь в войну <laughs> и на следующий ход он нападает обстрадает с тобой well. торговлю а да ну да можно и так <laughs> тоже забавно какие то коллеги Какая-то баба у них тоже, блин, царица. Как-то заколебали коллеги всякие. Мы коллеги всякие вообще. Отлично. Деньги мои. Сколько у ну, меня Мне анимание. интересно уже прибыль. 6700. Капец. Мне бы такую прибыль. Да там, у меня прибыль 170. Там торговля, блин, наверное, 3000 мне приносит. Ну я ни с кем не торгую, только с тобой. Я уже с половиной всего античного мира в интервью. Ну и с вармерами, конечно же. Ну-ка, что я цены будете теперь торговать? Да блин, какие-то я цены конченые ему well, no. <laughs> Давайте вам 420 да, монет отвергают. Сколько вам надо монет? Well, no. We see little gain in trade in Подожди, Дика, молчи, сколебал, хватит говорить. Да, да блин, он не хочет играть. <laughs> Скоттина такая. Ах, ты хитрожопый, видно, прям по его лицу. Хитрожопый такой мужик, прям. Явно на рынке где-то торгует арбузами. <laughs> а ну, на арбузами. Ананасами, не знаю, о чем там. Это Что это там с... в Лондоне растет, не знаю. Арбузы, ананасы, дым Ну, вряд ли, арбузы и ананасы Ладно Хитрожопый, конечно Так, ладно У меня пищи нет, блин Что делать с пищи-то, я не знаю А, ну я там перестроил решил здание В принципе, мне для этого уже достаточно будет Ладно, короче, заканчиваю уход Еще кто-то остался Некачненький Давай, качайся дальше Ай, блин, точно, я забыл! У меня тут чувак стоял все это время и ничего не делал. Вот. Отлично. Блин, у меня на улице опять дождь идет. У меня дождь идет весь день. Ну у меня тоже. Так, это, давай заканчиваем эту ну, серию уже. Серия долго идет достаточно. Да, я тоже так Хотя, считаю. Хотя там, на самом деле, из-за того, что была техническая проблема у кого-то. <laughs> ну ладно. Как хочешь? Короче, можно закончить. Ну, давайте, завершим, давайте сначала завершим ход, потом уже серию. Да. Я думал там сразу все, о, ура, <кхат> yeah, <кхат> yeah, <кха> еще больше видео. <кхат> так, тогда я прокачаю тактику, нашим полководцем. Также нужно что-нибудь экономическое. Или прокачать. Стоимость 10 агентов, нет, не надо... Доход от культуры плюс 6%, то это надо. Так, а, нужно мятежников убить, конечно же. Они отступают. Я их уничтожу, конечно же. Воу! Че, их много? Да. Нанимают бомжей каких-нибудь. А мы сможем выиграть? А, ты же не видишь точно. Ага. Так, когда отступлю... А чё, ты никого не можешь на взять что Могу. А, ну деньги? Они много жрут просто, ну ладно. Ну, надо их убить все равно. Нанимай, да и ему то Ладно, ему копейчиков каких-нибудь. У меня доход минус 334. Ладно. Тебе там вообще что-ли по нулям все? Ну. Это да. Ну и, это, распускай, наиленько. Да, это я так и сделаю. Прикол в не том, численно. что у тебя там все равно будет, по-моему, остаток на следующий ход. Да. Ну ладно. Нет, не будет. Через, хода. через ход. Да. да. Так, тогда я буду подвигать войска к границе. А, у тебя культура вообще другая, тебе надо это строить здание, какой-то храм. Устрой. Но у меня нет. Но ты снеси какое-то здание, у тебя вижу там два здания. Снеси одно какое-нибудь. Так, давай сейчас секундочку, снесу. Исколь на марш пойдем. Смысл? У тебя там вообще хреновое удовольствие. Плюс нам тебе еще желательно захватить боев. Да, я их захвачу, но это будет через несколько ходов только. Короче, сиди, пока. Да, буду Ты все равно хирургиков и... не можешь атаковать. Э -э смысл. У тебя восстание у во всех провинциях. Периодически возникает. Общий порядок заход... У меня, у меня везде есть э общий порядок заход плюс два. В каждой провинции. Почему у меня тут такая так... фигня происходит? Так, тогда... Почему? Потому что у тебя культура чужая. А Лупфорд у тебя там захватывали. Mm. Mm. Там, скорее всего, сопротивление захватчиков стоит. Дурацкое. Население в гневе. Поздняя весна. Поздняя весна, вы все серьезно? Мне мне нравится И... весна? Поздняя весна им не нравится, ну конечно. А тут у них... Нет, тут у них весна. Тут болезнич. Ход. А. Ну, в принципе, на следующий ход у нас будет все окей. Так. Ну, в принципе, все. Поэтому можно завершать серию. Да, давай. Спасибо за просмотр. Спасибо. И вам понравилось, конечно. Да, всем спасибо. Не забывайте подписываться, комментировать. Вы все это сами знаете. С вами был Веном mm -hmm. и Гриффонсом. Всем пока, удачи. Удачи.